Всем доброго времени суток. С вами Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, коуч, наставник, отвечая на вопросы после встреч с вами, после проведенных консультаций, после работы, разборе в Зуме с обычными людьми, хотя обычных людей не бывает. Все мы необычные. Поэтому сегодня для кого-то будет очень полезно, для кого-то будет очень болезненно, для кого-то будет стресс, стресс, стресс в хорошем смысле мозга, для кого-то будет возможность попасть ко мне на бесплатную консультацию, чтобы я могла разобраться, что с вами не так и почему вы сегодня мало получается с вами не те отношения с мужчиной или с женщиной, если вы мужчина, потому что мужчины тоже обращаются и пишут, благодарю вас за то, что не стесняетесь ищите возможности. Так вот, тема сегодняшнего выступления так я и назвала. У меня нема денег okay. <coughs> на навчання, Уплатить ваш курс за 40 долларов. зараз пока 40, 28 числа я уже его подниму. У меня немає денег на навчання, потому что нема война, Тому работы. Поэтому я слушаю ваши лекции, ваши семинары. Пока что безкоштовно. Теперь поехали. Во-первых, я буду говорить на русском языке, потому что большинство людей, которые я, я работаю, они русскоговорящие. И те uh, украиномовные наши, uh, мои земляки, которые пишут, если ты оце, оце в вишиванку, то не говори российской мовою. Або пока не выучишь украинскую мову, типа не вдягай вышиванку. вишиванку. Так вот для вас, мои дорогие земляки, ответим так. На сегодняшний день наступающие на всю нашу священную рану змовую, нас, собственно, и зацепили на войну. Потому что если бы мы знали с вами и украинский, и русский, и английский, и немецкий, и другие языки, то нам бы не было так трудно сейчас в разных странах, где сейчас разъехались наши люди. Хотя даже те, кто знают языки, тоже имеют ручник вот такой, держат, особенно те, которые помоложе. И боятся себя проявить. Это тема сегодняшнего эфира. Почему мы такие бедни, бо дурни. А чему дурни, бо бедни. Так вот, по поводу мовы, ведь повела в группе, в которой мы сейчас работаем, я работаю и с украинским языком, и с русским. Есть люди из Прибалтики, есть люди из других стран, где они не понимают украинского языка. Поэтому, если вы думаете, что вы золотой хвейский ковтун, что я повинна вам украинскую мову читать, то вы помиляетесь. Я працюю с людьми, которые живут по всему світу, Пока что російсько украинско украиномовные люди. А выучаю английский, потому что живу сейчас в іншій стране. В связи с войной пришлось, пришлось наконец-то взяться и учить английский. Так подороживала по світу с переводчиком. Главное, чтобы был интернет, чтобы я могла переводить. Але это не очень хорошие вещи, когда ты не знаешь мовы. Сегодня не знать мовы, это позор позорище. Доброго-доброго вечера. Тому, когда вы знаете українську, російську, англійську, німецьку, французьку, и там еще вы человек. Понимаете? А если вы циклитесь только на українські мови и видите, что в всем мире нас поважают, то это не значит, что мы выйдем на весь світовий простор, и прямо все побегли вивчати українську мову. Так, они будут вивчати українську мову, потому что она сейчас модна, потому что мы сейчас уже одерживаем перемогу, як бы нам важко це это не было. Але в любые края из если ты приезжаешь, ты должен не мову той той а, всер... а всі решта мови могут Можуть быть багато мов, тому Украина, в майбутньому, коли когда она будет по переможена, она обязательно победит, вы все знаете, як бы нам це не было важко. Вона Она будет мати українську и позволить всем другим мовам быть свободными, и чтобы никто никого не чмирив за мовы, чтобы за этих мов не наступали войны, Розуміло, так? Поэтому прихожу на русский язык. Итак, у меня нет денег на навчання, бо війна, нема роботи. А що ти твою дивізію мать робила до війни? А? Що ти робила до війни? Что ты делала до войны? Что ты делала до войны? Значит, ты до войны сидела на попе ровно и сидела и ждала, что тебе принесет кто-то на тарелочке. Значит, ты и до войны не знала, что одно из самых главных вложений – это в свою голову. Да, я так отверженно говорю, потому что сама из Советского Союза, и знаю, сколько в наши мозги нужно вкладывать. И если вы сегодня закончили какие-то курсы и продаете консультации то вы обманываете людей. На разборе девушка, умная, красивая девушка, которая зашла про, прошла курсы, сегодня можно, модные разные, эзотерические разные курсы, люди всегда хотели заглянуть в будущее, всегда хотели, так устроен мозг, так устроена особенность физиологии, что люди всегда хотели заглянуть в будущее. И если бы не было такой способности у мозга. Не было бы Зауковского, мы бы в не летали. Не было бы искусственного интеллекта, если бы мы о будущем не хотели узнать и не заглянуть в будущее. Это нормально. Только если ты выучила там, таролога, выучила про арканы, выучила там какой-то курс по энергопрактикам прошла, или там ты кормолог, как девушку разбирали. Я ей говорю, ты обманываешь людей, когда ты Продаешь им консультацию. Ну, як це я вманюю. я працюю с людьми, які у них дорослые подходы, не для дитячих. Ну, потому что она уже почула, что я <coughs>, говорила про дети, юноши, подростки и взрослые, что дети не принимают решения, они все время боятся, они сидят в рамках в рамках Советского Союза, да, те, которые вот дети э, в России, они все надеются на Советский Союз, да, вместо того, чтобы нажать на кнопочку то, что покакали, отпустить в унитаз, они бляха носят эти, э, вот эти, вот эти вот Советский Союз. Мир развивается, что вы в этом Советском Союзе? И то же самое и наши. Она не понимает, что выучить такую профессию, такую специальность, и продавать, и людям предлагать за копейки свою консультацию, это обмануть. Почему? Потому что люди приходят за надеждой к тебе. Они хотят заглянуть туда, узнать эти арканы, узнать там свою карму, нумерологию и что дальше. Они что будут что-то делать? А для того, чтобы получить другой результат, мало узнать, надо делать другие действия. Полистайте сегодня сторис в Инстаграм то, что вы сейчас имеете, результат того, что вы умеете, запишите прямо сейчас вот сюда то, что вы сейчас имеете, результат того, что вы умеете, то есть это навыки, прям пишите, пожалуйста, кому это зашло, прям пишите, конспектируйте себе в листочках, в тетрадках, пишите прямо здесь в комментариях и те, кто будут слушать записи, потому что без навыков вы никто и зовут нас никак. А что мы в этом случае делаем, уважаемые коллеги? Я тоже такое была, я тоже продавала консультации. И я думала, что я людям помогаю. Одной консультации это все равно, что снять таблетку от таблеткой головной боли, спазмолгончик дать или какой-то парацетамончик. Понимаете? А причина то остается. А человек к вам идет? за надеждой, что вы его жизнь измените. А вот тут ваша детская позиция. немая грошей на навчание. Тут не на навчание. Тут надо помимо того, что вы выучили, получили дипломы, какие-то навыки получили, инструменты, вам нужно включить ответственность. Да-да, ответственность, чтобы не обманывать людей. Пройти такую программу, в данном случае у меня звездный коучинг до результата, где вы поймете, что у человека болит, чего он хочет. Как на диагностической консультации показать ему, что ему надо делать, бесплатно или с вами пойти в работу. И предложить ему программу до результата. 10, 12, 20 консультаций. Будет ли это терапия, или будет это другая работа, вы там специалистом по отношениям, вы там специалист по энергопрактикам, вы там еще какой-то специалист. Куча у вас дипломов а вы распыляетесь. Так вот, ваша безответственность в мои дорогие, что нужно самому заплатить несколько тысяч долларов, да-да, чтобы свои знания, свой, свои инструменты, свои навыки упаковать, затем научиться себя позиционировать, без, убрать страхи. А что подумают? А что то скажут? Да вам похрен, что скажут. Вы взрослый человек, и если вы хотите помогать людям по-настоящему, а не обманывать их, то ваша задача – работать над собой, над своим «я». Убрать вот эти детские программы. от «А чего мне, не, мне зараз, я не готова. А сколько ты хочешь зарабатывать? Две долларов. А сколько ты готова вложить, чтобы научиться так предлагать свои услуги, так давать результаты людям, чтобы получать эти две тысячи долларов?» Я не готова, у меня нет денег. Так и сиди на поперону там, где ты сидишь. Понимаете? То есть человек не понимает, что продавать одну консультацию, нарисовать нумерологическую какой-то расклад, рассказать про арканы, рассказать в каком доме там, где там у тебя что-то. Ну хорошо, ну узнал человек. Ну а дальше что? А дальше нужно убирать у человека страхи, помогать ему наработать навыки, получить, научить, провести его по шагам, чтобы он получил результат. Да, и тут надо самому идти учиться. причем учиться к опытному человеку, к тому, кто уже знает, у кого есть уверенность, у кого есть опыт. Сейчас я про себя говорю. Почему я так уверенно себя веду? Почему я легко могу убрать боль с помощью психотерапии? Потому что я психотерапевт. Потому что я себя их убрала. Я знаю, как работать с болью, я знаю, как работать с внутренними конфликтами. Я знаю, как самоисцеляться с помощью ума. Ум 5%, а бессознательно 95%. Если я это сделала у себя, помогаю это другим, то я могу помочь вам. Значит, нужно идти к тому, кто может, а не ходить, бляха-муха, по тонам тренингов, или слушать бесплатно. Бо мне грошей, бляха, не То и не будет в тебе грошей, бо ума нема, бо ты думаешь, за тебя кто-то решит. Вот вам психологи-коучи, вот вам разные нумерологи-астрологи. Да, надо пройти очень много курсов. Самостоятельно, конечно. Пройдешь кучу тренингов, кучу курсов, сольешь кучу нервов, денег, времени. И на выходе все это будет разрознено. А у моем я даю все сразу. Кто ты позиционирование? Для кого ты четкая целевая аудитория? Что у них болит? Разберете, чего они хотят? Научитесь продавать один на один, пока показывать человеку пользу, даже если человек не купил. Наработаешь опыт. Создашь программу похожей боли, выбираешь конкретную аудиторию, похожих людей. И продаешь им. Набираешь себе пять человек. Круп. Немного много не надо, но адекватных людей, которые мы уже достала болезнь, которым уже достали э, плохие отношения, там какие-то унизительные, которых достала какая то неумение чего-то незнание. И ведешь этих людей. Остальные хай слухают тебя. Я куцами слухают. Те, кто послушали, поняли, пришли, заплатили, работаем. Кто-то еще подтягивается. Но бедные люди, Это те люди, которые жадные. Жадные люди, понимаете? Жадные отдать себе, жадные отдать другим. Вот сейчас работаю в денежных кодах. В группе, там есть программа «Возради себя заново» и денежные коды. Сейчас идет акция до 28 числа. Я беру пока что в два курса, там большущая акция, 10 раз скидка. После 28 до конца февраля я цену подниму в несколько раз. Я буду набирать туда по-другому людей. Как, я вам позже скажу. Но вот те люди, которые зашли, даже не за дорогую, не за дорого. В шапке профиля, кстати, и под этим видео будет это, это, два этих курса, два рекомендую сразу взять. Потому что в первом вы учитесь хочеть убирать комплексы, ставить цели, понимать, кто вы, то есть структурируете себя. А в следующем вондуле, вот про денежные коды, значит, я даю, например, почему, например, нужно давать? Вот я говорю, надо отдавать, не жлобиться. Вот одна из 10, 20, там я даю очень много практик разных, одна из упражнений есть такое. Для того, чтобы ты получал от мира, надо научиться отдавать. Ну, это понятно, да? Баланс. Есть такое понятие, как баланс. Хочешь взять – отдай. Кто то понимает – пишите баланс. Вот есть такое упражнение. Одно из многих. Вам нужно выйти на улицу, одеть на голову кастрюлю или дуршлаг. Страшно, да? И подарить людям, чужим людям, вот новому человеку, вообще незнакомому, что-то очень для тебя ценное и дорогое. Ну, те, кто... Как? Как это я сделаю? Я акцию я зарублю, У на маленькое село, мы не будут тебя осуждать. Ах ты, иди твою налево. Так ты пришла, чтобы тут что? Ментально поработать, а на практике. Теперь смотрите, что получается. Первое. Мы привыкли отдавать что? На тебе, Боже, что мы не Так? Да? Так? Ну, то есть, как правило, мы когда идем на день рождения кому-то, мы выбираем, что у нас там есть, там все-таки новенькие, гарненькие, але воно нам не треба. Есть такое в украинцев особо, да и не тільки в украинцах. Ну, так у нас в заложено. Я не говорю, что обязательно, но есть такое. А тут стоит задача отдать то, что тебе близко, дорого, может быть, не по деньгам, а может быть, дорого вот, вот чем-то вот, и расстаться с этим, и выйти, и подарить это, Совершенно чужому человеку, вообще незнакомому. не бомжу, ни бабушке, не там, а чужому человеку. Да, вы можете и бедным дарить, да, мы можем и знакомым. Это, это, это конечно, это работает. Но тут стоит задача отдать что-то ценное. Почему? Потому что, когда мы отдаем что-то ценное, мы эмоционально, вот эмоционально, телом, расстаёмся легко, и отдаем это в мир через чужого человека. Понимаете? Таким образом мы учимся расставаться с материальным, потому что мы с собой здесь не утащим, есть такие умные выражения, с собой все не утащишь. Есть такое? Кто это понимает? Пишите какие-то, давайте, значочки. Понимаю, знаю, что-нибудь пишите. А на практике мы привязываемся к этим унитазам. Я почему говорю про унитазы часто? Потому что Время от времени мне говорят, ты тут хорошо, ты садишься там в Англии, а вам, вашу мать, кто мешал уехать куда-то? Вы свои, твои, свои унитазы сережете? У меня там орки нормально поработали в моем доме. Ну и что теперь делать? Главное, что я осталась жива, у меня есть навыки, навыки, которые мне всегда помогут, как бы мне было трудно, больно, переплакала, переждала, пересидела, переболела, потом взялась руки и дальше работать, Потому что у меня есть навыки. Навыки давать, продавать, себя позиционировать, навыки и знания, знания этого мало. Дипломов, кому, вам, кому нужны ваши дипломы сегодня? Людям нужна ваша энергия, уверенность, внутренняя сила и навыки делать то, что другие не умеют. Этому же можно обучиться. Этому же легко можно обучиться, пройти у меня в моем звездном коучинге. Почему звездном? Потому что сама должна светить как звезда а не как вот эта поблекшая какая-то курица общипанная. Почему я сейчас об этом сказала? Потому что, опять же, в курсе возроди сзади себя, себя заново и в денежных кодах, там мы работать учимся с собой. Кто я? Какая я терпила? Несу, несу на себе, должна детям, родителям. Вот сейчас работаю с женщиной, вчера буквально работала: 52 года, живет в другой стране, уже получила гражданство. Сыну все отдала, родителям служила. Сейчас муж на ней висит там непонятно какой. И она все служит, долг отдает. А когда ты себе долг будешь отдавать? Поэтому мы учимся быть собой. Мы учимся быть уверенными и сильными внутри. Договариваться, потому что следующий модуль будет про коммуникации, и вам будет проще легче перейти из того, когда вы сейчас зайдете в этот возроди себя заново» денежные коды. Так вот, что на самом деле происходит? Когда вы уважаете себя, когда вы цените себя, вы себе отдаете, вы себе платите, долги отдаете, вы себя любите, цените, одеваете, ухаживаете за собой. Себя в первую очередь. И когда касается денег, то вам нужно отдать, отдать другим. Но в себе в первую очередь. У нас завтра уже будет новое упражнение, даже сегодня, может, его дам, если успею. Нет, сегодня, завтра уже. На то, как любить себя. Счет, за счет того, как тело ваше должно получать кайф и удовольствие. А если вы волонтёрите, отдаете, вы считаете, что вы должны, это ошибка. Вы должны прежде всего себе. Потому что пока вы есть, спасибо большое за ваши сердечки и поддержку. Потому что пока вы есть, вы можете давать. А когда вас нет, вы уже никому не нужны. И на вашей могиле для галочки проведут обряд и забудут вас. И ваши тряпки в шкафу, и ваши колечки, и ваше, то, что вы жлобитесь, оно уйдет непонятно куда. Но об этом чуть дальше. Так. Чему беднее бы дурнее, чему дурнее бы беднее. Вот. Поэтому смысл какой? Если вам что-то не нравится, в здоровье вы не только бежите, бегите к врачам, а вы сразу идете к психотерапевту, еще идете к одному, другому, к третьему, пока не найдете своего и вкладываете, инвестируете в себя. Не ждите, пока вас затянет. Лекарствами, когда уже трудно вас вытащить. Сегодня работала умная, красивая женщина из Киева. Умнейшая. На антидепрессантах сидит уже после ковида, как я поняла из нашей беседы. Стресс получается от любой ситуации в жизни. И если человек с ним вовремя не справился, то медикаменты на первом порах, которые дают врачи, и человек вовремя не выполз, то дальше идет привыкание. Зависимость, как, нарко, как наркоманы. Почему у меня, например, не случилось никакого стресса и депрессии, когда наступился ковид? Потому что я знаю, фильм Посмотрите на выходные: Хвост виляет собакой. Там в главной роли э, Гофман, голливудский актер. По-моему, фильм «Черно-белый», он старый. Но это, это классика, как управляют людьми. Я сразу это поняла, потому что, во-первых, я знала трезво я потому что у меня было, что не может так быстро весь, весь интернет, весь мир, чтобы заболел этой чумой. А нас, как баранов, разводили. Люди же, находясь в состоянии бедни-бодурни, чего не мои гроши на курсы, заплатить, бо мои гроши фареет вины, а чем ты занималась? Чего у тебя нету денег? Почему ты в себя не вкладывала? Так вот, даже врачи писали всякую фигню, потому что они такие же люди, как и все. Паника, психоз, всемирный психоз охватил людей. И этот психоз выдает потом сначала страх выхода в пространство, потом страх умереть. А если человек еще и заболел, на этом фоне возникают всевозможные серьезные депрессивные штуки. Там уже куча фобий: фобия воды, фобия пространства, фобия смерти и так далее. Почему не было этого у меня? Я буквально с первых дней проводила эфиры, находясь в тот момент в Египте, как раз зиму я зимую, всегда стараюсь в теплых краях. В краях где-то три или четыре зимы подряд я как раз зим, зимовала в Египте. Я сразу провела кучу эфиров, что это все вранье, брехня, никого не слушайте. Вибрации. В теле на уровне страха притягивают себе, ослабляет иммунитет. Знаете, что такое иммунитет на уровне, когда происходят страхи, всевозможные тревоги? Иммунитет сразу падает. Кто это понимает, пишите иммунитет. В этот момент притягиваются всевозможные вирусы, инфекции, болезни. Или вот сейчас весна. Иммунитет ослабленный природным фоном. Потому что меняется температура, люди уже хотят весну, а сны еще нет, почему часто мы заболеваем? Что нужно в это время делать? Эмоции, бег, позитив, вот секс, все, что такое самое-самое классное. Ну и, конечно, беречь себя и одеваться. Теперь, во время войны, когда война пришла, спасибо, Люба, первые 2-3 месяца, ну полгода, надо было понимать, что происходит в мире, и не ждать, что война закончится. Так, треба садить, а то и ждать. Нужно учиться трезво понимать, а кому выгодна эта война, сколько она будет идти. Так же, как было с ковидом. Надо было заходить в Google и смотреть вирусологов, инфекционистов, академиков разных, и понимать, что, ну, ну, это же и ПСО, это информационно-психологическая операция, затянута на страх людей. Или сейчас что раскачано? Смотрите. Друг на других хейтят, хайпуют, на имена хайпуют. А чтобы привлечь больше людей? А вы знаете, что миллион подписчиков в Ютубе – это уже приличные деньги капают специалистам. Знаете, да? А вы знаете, что сейчас, что? видите, что происходит, как людей как людей раскачивают на то, что будет происходить в Украине. Ковиду не боялась. Молодец, что не боялась ковиду. Большинство людей были в страхе. Но для того, чтобы защититься от этого психоза, есть тоже куча всевозможных упражнений. Я давала их для трезвомыслия, и для защиты от страха, который есть. Но сейчас не об этом. Так вот, на этих вибрациях низких, на этих страхах, люди находятся в том состоянии, когда им легко управлять. Видите, сколько информации разноречивой по поводу войны в Украине? Там статистика, там цифры, там скоро закончат, там, там не скоро закончат. И у людей... А что вы сидите, до сих пор ждете? Я скажу так по себе. Я вернусь домой, когда там закончится, когда там будет понятно. Восстановлю дом, даст Бог мне силы, и будет у меня все. И я буду также продолжать путешествовать и жить в своем доме. Но я и другой вариант рассматриваю. Если я буду видеть, что там условия невыносимые, я просто уеду оттуда, уеду в любую другую страну, где я смогу со своими навыками, про которые я сказала, а они самые стабильные. Потому что сюда вкладываете и тут же применяете на практике и делаете. Со своими навыками я буду жить в любой стране, зная немножко английский, понимая уверенность, чувствуя себя и находясь в любой точке мира, умея себя обеспечивать. А вот сидят они дома и говорят, вот тебе там хорошо, а то а тебе в Англии. Я реально выбирала, куда я поеду. Вот сегодня я людей, на минута молчания была в годовщине войны, пообщалась с людьми разными. И узнала такую интересную вещь, которую сама наблюдала, но еще других узнала. Из всех стран мира Англия самая развитая. Тут больше всего законов работают. Тут 10, дети в 10 лет, они уже ответственные. Они серьезно, они ответственные. У них нет такого, как у нас, вот, что им там жопу вытирает до 25 лет. Тут 10 лет ребенок уже несет ответственность за свои поступки. И тут так в школе учат. Тут нет такого, чтобы их там сисюкали, и они тут ходят в шортах, он ходит. На улице плюс 4, они ходят в шортах, могут ходить в майках. Ну вот они такие. У них нет такого не по поводу болезни. Поэтому у них и медицина не такая, прям, как у нас там, я так вот, люди там ругали медицину, что она не такая. Я теперь понимаю, почему. Тут люди ответственные. И тут страна построена больше на правилах. Больше на... Ты сделал, получил. Ты отработал, получил. Ты честно, хорошо работал, у тебя правильно хорошая пенсия. У тебя есть доход, доход регулярный. У тебя кредит будет, у тебя то-то-то будет. Даже американцы многие живут в Англии и рассказывают, что в Англии лучше. Я от сегодня вот это узнала, думаю, ой, не буду я сильно дергаться домой поехать. Домой я успею поехать, тут надо еще больше освоиться и понаблюдать. Хотя домой очень хочу. Так вот, чего по дурни, а чего дурни, по бобидней? А что вы до войны делали, если у вас сейчас нету денег, 50 долларов заплатить за курс? Я вот то слухаю бесплатно. А толку, что ты бесплатно слухаешь? Одна мне пишет там в месседжере, а дайте мне задание для практичной работы. То заходи в курс да и выконуй там. Тобто это детская позиция, понимаете, нам кто-то должен, мы чего-то ожидаем. И если у вас по правильному, по грамотному, по уровню развития людей, если что-то с вами происходит не так, назад себе вопрос, а что я делаю не так? Почему у меня такой результат? Как я могу? Сегодня написал кто-то в группе. Наконец-то я поняла, что такое промежуточные результаты. Потому что я учу не только хотеть правильно, а ставить цели по-взрослому. Не только я хочу. А есть такое слово «надо». Потому что «хочу» — это детское, это правое полушарие, это вот наши красивые картинки, которые мы ну там кайфуем и так далее. Это правильно, нужно грамотно мозг наполнить. А потом еще нужно поставить цель. И каждый день писать план на день, писать, как ты продвинулся к цели, за что ты благодарен. И отмечать, как ты продвинулся к цели, и отмечать, что у тебя получилось, потому что ведя такой дневник, ты наблюдаешь и смотришь, что ты идешь и растешь, потому что мы обычно не понимаем, как мы выросли. Сравниваем себя с другими, а ты сравниваешь себя с собой вчерашним. Только недавно мне написали на втором месяце обучения, пишет, только сейчас до меня дошло, что такое промежуточные результаты, потому что прошу вести дневники и писать чат, чтобы приучались по взрослому подходить к своим результатам. Те, кто сейчас из группы слушает меня, будут слушать записи, услышьте меня. Это взрослый подход, взрослый осознанный подход. Я ставлю цели, отмечаю, что у меня получилось. Ура! Благодарю для пусть за маленький шажочек, который вы, достигли, который вы сделали и получили результат, но обязательно держать фокус на этом. Фокус это все. Пишите, что вы поняли, фокус это все. Пишите, фокус это все. Не сидите, как биомасса, и не молчите. Спасибо большое! И в записи, когда слушаете, тоже пишите. Потому что получать и ничего не отдавать. Это паразитизм. Потому большинство людей в Украине, в России, ну, я говорю про Украину, Россию по советской стране, про Европу там все по-другому. Это паразитизм. Люди привыкли паразитировать и брать. Мышление ватное. У меня нема грошей, бо война, бачите, бо работы немаги. А чем ты думала твою мать после 40 лет? Почему ты не училась раньше? Почему в это время, в двадцать первом столетии, вы не учите, не вкладываете в свою голову? Почему? На что рассчитываете? Еще раз повторяю, война дает посрачник, любые кризисы личные, масштабные, они дают посрачник. Поэтому, когда вы сидите и ждете, ждете, как муж вас потрунивает, над вами там не разрешает чего-то, дети над вами там, потому что вы чего-то не умеете. Да, бабушке 40-50 полезно разбираться, в телефоне нажимать. Если не умеете, учите, чтобы внуки и дети вас не толкли. Потому что вы можете быть суперспециалистами в чем-то, но вот это, у меня самой эта проблема. думаете я тут сильно умничаю, я тут сама... Сижу вот um, right. you know, right. on yeah. и своих помощников, нагружаю, прошу, помогите, сама там что-то сижу, толблюсь. Потому что тут, вот смотрю, человек 65-70 лет, мужчина или женщина, они так хорошо в этом телефонах, так прям вообще молодцы. Тут все автоматизировано. Куда они ездила в Португалию, в аэропорту, везде все на автомате, даже не стоят эти регистрации даже нет человеческой да там где люди на регистрации стоят вот эти и проверяют тебе твои чемоданы все автоматизировано Звесил, нажал прижал притулил понажимал все и это делают бабушки старушки то есть я к чему что чему беднее бы дурнее а чему дурнее бы беднее и этот паразитизм который ждем что он за нам что-то решит так вот опять же Говорю, почти что в каждом эфире. Сейчас пришло время вот этого действительно Владя От того, какие люди, насколько они осознанные, насколько они понимают, кто я, что я, понимают в эту пирамиду нейрологических уровней. Завтра будет у нас два эфира. По пресс НЛП и женская тема. Так что следите за моими анонсами, ну, за тем, как я выхожу в эфир, кому интересно. Так вот, по пирамиде нейрологических уровней, кто я? я если я мама, то я до какого этапа у ребенка, ребенку мама. Почему это ребенок 26 лет, а я, а он живет до сих пор в моем доме, а? Я не знала, что это психологический инцест. Но ну, если не знала, так вот узнай сейчас. Ну ин... И что такое инцест? Вы знаете, да, кровосмешение? Это психологический инцест. Есть такое понятие в психологии. Потому что ребенок вырос, он должен уйти из дома. А не жить с вами, какой бы дом большой ни был. Ну вот как-то так. Это вам на Кайдашева семья, на Чуя, на Лавицкого. Кто понимает, про что я, пишите Кайдашева семья. Кто не понимает, на Чуя Лавицкого рекомендую посмотреть или послушать, там, или посмотреть какую-то выставу или книжку почитать. Это 21 век. Я личность, гнездышка должен птенец покинуть, а не жить в вашем доме. А потому что немае, потому, что нам зручно а потому, что он там... Кайдашева семья, не Кайдашевский. Кайдашева семья, Чуя выцкому. Значит, не знаете. В школе, значит, не учили. Я думаю, что учили. Спасибо, что написали, но... Кайдашева семья. Да, да, спасибо большое. Угу, да. Так вот, сегодня, когда мама э, и папа держат, содержат на своей территории в доме или в квартире ребенка взрослого, они его калечат. Это выученная беспомощность. Почему это с вами живет взрослый ребенок? Но ну, это 21 столетие. У меня нет денег на навчание, потому что война, нет работы и, и, и так далее. А что ты делала до войны? Значит, ты нав... развивалась. Далее. И навчилась. Поэтому и депрессия происходит, когда у человека некуда стремиться, когда у человека некуда идти, когда она не реализована, она идет в детей. Она идет там еще куда-то. И поэтому происходит от безделья. От, даже не от безделья, а от нету такой вот горения, куда стремиться. Проис, и тело вам кричит и подсказывает, что не туда идешь, не то делаешь. Болезни — это подсказка, что ты не, не реализуешь себя, что что-то с тобой не так. И тут надо задать себе вопрос, а что я делаю такое, что я получила этот результат? А как я могу сделать по-другому, чтобы получить другой результат. А куда мне пойти поучиться? И сколько мне это будет стоить? Мое счастливое замужество, мои прекрасные отношения, мой доход 5000 долларов и выше. Я не готова. Мы на масса разгрушей. Так откуда люди будут брать деньги для того, чтобы вам платить? Это уже про специалистов-психологов. Если вы находитесь на уровне детского сада, повыучивались, имеете кучу специальностей, и вы зарабатываете там меньше, чем тысяча долларов, так вы в детской позиции. Вы просто, как вам сказать, бессовестный человек, потому что вы портите людей, потому что у вас не хватает ах, смелости сделать новые действия. Если вы в школе работаете, в институте, вам платят как вот в рамках, да, вот в рамки кого загоняют? В рамки загоняют баранов. Стоило, да? В Советский Союз это стоило, было. Сейчас система постсоветская У нас в системе. Если ты в системе, тебе надо быть гибким элементом системы. Об этом отдельно буду говорить на эфирах. Это одно из <coughs> плюс-позиции НЛП. Если ты гибкий элемент системы, то ты... Поймешь, как работать в системе себя реализовать. И договориться с родными близкими, и так далее, и так далее. И скажешь себе, мне не устраивает зарплата в тысяч, 10 тысяч гривен. Я знаю, что если один человек смог, то и я смогу. Это другая преступпозиция позиция НЛП. А что мне сделать такого? А сколько я буду сама ходить по этим курсам? Сколько лет я потрачу, чтобы выйти на доход 3-5 тысяч долларов? Да хотя бы тысячу для начала. Сколько денег я потрачу? Ни одну тысячу долларов. Сколько времени? Ни один год. А страхов сколько у меня есть? А у каких-то тараканов, которые я боюсь выступать, говорить, проявляться, как новосельская. А для этого надо идти к новосельской. Потому что она прошла этот путь, она поможет и тебе. Это и есть наставник. Сегодня наставничество самая такая, самая соль сегодняшнего инфобизнеса, инфообразования. Потому что Разных курсов много, а так, что кто-то взял тебя за ручку привел в точке А, в точку Б до результата, это наставник. И наставников сейчас развелось, как собак не их, Ну, их тоже. Мир быстренько перестраивается. Но задача найти того, кто тебя вытянет. Твои страхи уберет. Научит тебя говорить, общаться, научит тебя продавать. И шаг за шагом нужно делать упражнения. Но это не стоит 50 долларов. Это стоит, как вы понимаете, сотни раз больше, потому что в итоге вы потратите жизнь свою, время свое. Кстати, завтра можете не проснуться, как любой из нас. для этого войны не надо. Кто это понимает? Пишите, понимаю. А мы все оттягиваем, думаем на завтра, на потом. А вот война закончится. А вот там в понедельник и так далее. Поэтому, если что-то с вами не так происходит, сразу спрашивайте, что я сделал не так. Что я сделала не так? Как я могу сделать по-другому, чтобы достичь результата? Пожалуйста, пишите, отвечайте на вопросы. Если вы сидите как биомасса, то, понимаете, ну, мне неинтересно. Я просто закрою эфир и уйду. Да, спасибо большое. Дальше. Про ограничения завершу. Итак, в денежном ко коде сейчас есть есть такое упражнение, когда нужно идти дарить, отдавать. И вот тут заключается вопрос, как отдать то, что тебе нравится, как отдать то, что тебе очень близко. Я настолько научилась легко отдавать, что я от этого кайфую. И даже если возникают иногда какие-то штуки, там, ну, подумала о ком-то не так, то я тут же себя быстренько исправляю, потому что мысль она притягивает. Да? Так вот, притягивает то, что ты о чем ты подумал. Так вот мы привыкли раздавать на поминках, на похоронах. Мы привыкли отдавать бедным. Мы привыкли выносить там отработанные вещи, отдавать куда-то, да? Мы привыкли и нас никто не будет осуждать, как если мы купим гарни, цукерки, отдамо там на кладбище, там у церкви, да? Кто понимает о чем я? Семерочка в чат. А тут треба идти не с того, не с до сусидки. А ничего, что можно сделать? Пирожки испечь. Сирена закончилась, взяла пирожки и испекла. По сиренам привыкли все уже. Я знаю это. Найти какой-то красивый подарок. Прийти без предупреждения и сказать, слышишь, Оля, а не гаданы, ты тебя гости пришли на ждание. Ты не против? А что, если у тебя с твоей соседкой что-то там напряжение, какие-то отношения, так же бывает. И ты приходишь, красивая, гарная такая, привела себе порядок, взяла цих в свеженьких, взяла подарочек красивый и сказала, ты знаешь, вот так вот решила тебе прийти. Так что с вас упадет? А мы же позакривалися, ото. Если дыма, а что скажут? А что подумают? А когда-то у меня была барышня одна, приехала с такими... На да целый месяц я взяла ее в личную работу. Ну, это был первый последний раз, когда я взяла таких людей. Но тем не менее. Значит, там была куча страха. А что подумать, что сказать и так далее. И вот я с ней поработала немного, потом была задача. Одеть кастрюлю и пойти по соседнему... Я живу 40 километров от Киева. У меня дом, а соседний городок, такой село городского типа, там более большое. И вот была задача. Одеть зеленый. Я говорю, бери кастрюльку, кастрюльку одеваем, пойдешь, по, пойдешь по, просто пройдешься. Раз, просто, просто пройтись в кастрюльке. То <гас> «Да вы шо? Ну, выбрала она кастрюльку такую, с зеленым, в шкафу, она с середины, она такая, так вот называется, тут материал, металл, который к нему не пригорает. Как он называется? Кто, кто знает, напишите. А снаружи такая зелененькая. Когда она выбрала самую красивую, как ей казалось, кастрюльку. Ну ладно. Приехали мы в, Гоголь, в Гоголев. И вот одела на эту кастрюльку и идет. И только один или два человека обратили на нее внимание. Так это в селе. Кому вы нахрен нужны? Это ваши тараканы? Но она говорит, у меня столько появилось силы, столько появилось вот этого драйва, уверенности. Кто-то посмотрел, улыбнулся, кто-то да, что стыке, чипа чего надо. Да? И я сама, когда делала первые такие упражнения, у меня оттуда пошло очень много уверенности. И появилось, потому что это тело, понимаете. Одно дело думать, учить вот эти курсы всякие, платные или бесплатные, а другое дело сделать. Да еще, чтобы получил поддержку, да еще поддержка чата и так далее, группы и так далее. Поэтому делать, учить, слушать ⁇ это разные вещи. Знать... И делать — это очень разные вещи. Это значит, если ты знаешь и не делаешь, то ты ничего не знаешь. Поэтому люди и покупают у тех, кто уверенный, кто прокачивает, кто, кто сам прошел. Почему я так уверенно себя веду? Я вот сегодня думала, как я тут в Англии могу э, подарить людям деньги или подарки. И я вот сегодня уже продумала выражение скажу на английском языке и пройдусь, посмотрю, что это будет. Мне даже интересно. Потому что в че. Э, в че Чехии я давала. Где же еще? В Тогольме помню, тоже подарила девушка одна. У вас такое красивое кольцо. Я его сняла, сняла и подарила. Дорогое, красивое кольцо со Сваровским. Там такое прям обалденное. Мне оно очень нравилось. Но когда отдаете, не, жиль... не ждите в ответку. Не ждите, что вам дадут. Да, вам придет. Просто вот это состояние раскрытия себя. Понимаете? Проявление себя, которое нам... Затюкивали, забивали, вот запаковывали. Почему э, всевозможные консультации называются распаковка? Потому что мы запакованы, мы зажаты. Поэтому, когда я зову вас на свою распаковку, многим показываю ваши уникальности, ваши возможности, ваши. Как вы можете сами пройти с моей помощью. Поэтому не бойтесь ходить по бесплатным. Да, где-то вы заплатите донат, где-то вы напишите отзыв, но не сидите, как чурки. Или как сказать? Не чурки, неправильно сказала. В общем, запакованные такие вот какие-то непонятные люди. Так. Поэтому, если говорить про экспертов, опять же повторюсь, тарологи, энергопрактики, нумерологи, еще чего-то. Одноразовая консультация это обман. Спасибо большое за вашу поддержку, за ваши сердечки. И вместо того, чтобы пойти, пройти серьезную программу, где вы прокачаете свои страхи, научитесь правильно продавать, давать пользу и при этом предлагать свои услуги дальше. Продавать, не впаривать. У многих, ой, это як продавать, это же соромно, равно, это ж что-то. Это же понимаете, в 21 веке. Уже стыдно иметь, если ты специалист. Если тебе стыдно продавать, мне когда-то было стыдно, когда... Меня спросили, помню, на, на тренинге, как ты поймешь, что ты у что тебя, что тебе, когда человек пришел на консультацию, как ты поймешь, что у тебя получилось провести консультацию, делать пользу? Я говорю, я представляю себе, как человек пришел, глаза у него закрылись, у него он лицо прям просияло, он снял с себя напряжение. И я чувствую, что мне от этого хорошо. Супер! Аплодирует группа. А сколько стоит твоя услуга? Ой! Да вы шо? Хиба за треба. Хиба. Буряты, да-да-да. <сих> Спасибо. Хиба затреба... за треба. все треба шеи гроши браты. У меня же тоже это все проходило, это все страхи, которые у вас есть. Поэтому их надо убирать. Но это не так просто. А с другой стороны, это очень легко. Когда вы идете не просто в новое обучение, а учитесь в практике. Если вы знаете хоть немножко, Отдайте это людям. Не накапливайте. Потому что вы столько накапливаем, что оно не лезет, оно не укладывается в голове. А когда вы получили и применили, это уже ваш опыт. Кто понимает, что это такое? Пишите опыт. Расскажи мне, я забуду. Покажи мне, я запомню. Дай мне это сделать, я буду это иметь. Это навык. Понимаете? Пишите навык. Так. И поэтому, когда вы идете, продаете свои консультации, боитесь продавать дорого. Это говорит о том, что вы, друзья мои, безответственные специалисты, вы бессовестные, вы людей обманываете. И пусть вам это будет больно и неприятно. Но просто одной консультации вы человеку не поможете. Одной консультацией, или там 5 или 10, но это уже цикл, и это нужно продавать. Но нужно знать, какой человек хочет результат получить. Спасибо большое за ответы. Нужно понимать, какой человек результат хочет получить. Это нужно спрашивать. А для того, чтобы спрашивать и правильно свою программу выстроить, нужно правильно и грамотно определить, что у него болит. Я об этом учу в звездном коучинга в своей программе. Поэтому кто еще до сих пор боится, как дете малое продолжает обманывать людей, милости прошу на распаковку. Я уже сказала. Потому что одна консультация ничего не решает. Это лишь как таблетка от головной боли. Вы можете помочь, снять напряжение. Дальше человека нужно вести через новые навыки, новые убеждения, то есть другое мышление. Вести человека и сопровождать. Да, это работа, да, это стоит денег, это стоит времени, но и людей вы будете выбирать осознанных. А вот эти, которые говорят, что у меня это нема грошей, бо война, работы это немає, то хай они там и сидят, бо их никогда не будет этих грошей. Я то курс энергопрактиков прошла, то то я, может, буду что-то продавать. Кому? Что продавать? Поэтому я сейчас троллю, я сейчас специально вас подкалываю, чтобы вы чуть-чуть встряхнулись, а не просто вам лекции читаю. Потому что в Украине, если мы говорим про Украину, как и в миру в целом, в Украине нужны сильные, уверенные, думающие, ответственные, взрослые, принимающие взрослые лишения люди. Потому что эту власть, которая сейчас там управляет нами, за помощью захидных партнеров, нужно будет убирать. Но не просто идти на Майдан, а уже более серьезно. А кто туда может пойти? Ответственные, зрелые люди, которые не боятся сказать, ответить, провести встречу, провести дипломатический разговор, провести какой-то, там, не знаю, грамотные, короче, люди и ответственные. А не те, которые сидят и ждут, что за них кто-то вырешит. Переждем. Будет, будет перемога, будут захидные партнеры, а дальше? Что дальше? Так. Задайте, пожалуйста, вопрос. Я, в общем-то, все закончила, что хотела сказать. А пока вы заготовите вопросы, я подведу итог. Что сегодня было? Сегодня на эфире было. У меня нет денег, потому что война. Нет на, на навчание. Ответа. Что делали дальше? Чем занимались? Детская позиция. До войны были никем а после войны засели. Сегодня также было про депрессии, почему они случаются, и что нужно сделать, чтобы выйти. Нужно научиться правильно хотеть, мечтать, ставить свою цель и делать то, что полезно вам, помогать людям. Дальше. Не жлобиться на инвестицию в себя, потому что таблетки болезни стоят дороже. Кто понял про таблетки и болезни, пишите таблетки болезни. Для психологов-консультантов. По Помогая людям, вы обманываете, когда продаете одноразовые консультации. Ваш нумерологический расклад, ваши арканы, они просто людям морочат голову, но они не дают им новых навыков и не доходят до результата. Вывод. Если вам это нравится, то продавать да, просто тащите в Инстаграме или там где-то еще и просто рассказывайте бесплатно если вам это нравится. Но если хотите помогать людям, вам нужно самому пройти программу, определиться, как вы с помощью этой э, своих там арканов или нумерологических раскладов, как после того, как вы людям что-то нарисовали, провести их к результату Надо сесть и подумать, прийти на консультацию, разобраться, что, люди боли, что у них болит. Если вы боитесь, что вы чего-то не знаете, например, ну вот вы там с арканами работаете, или еще там с чем-то, нарисовали и вы понимаете что женщине нужны навыки общения с мужчиной ну например она боится у нее комплексы неполноценности возьмите пройдите курсами научитесь и давайте людям Ну, это же просто я просто почему так говорю потому что люди которые приходят специалисты ой я не знаю как. ой я боюсь это просто безответственность твоя потому что надо вложить деньги Нужно научиться понимать, что у людей болит, какие им не хватает навыков, и если не хватает у тебя э, знаний, то пройти подучиться, у той же Новосельской, например, или у кого-то другого, и давать людям то, чего им не хватает, а не обманывать их какими-то кармическими там и так далее. Но это же, это же инфантильность, понимаете? Это Инфантильность — это детскость. Так нельзя. Поэтому не обижайтесь, Моя задача поднять на уровень осознанности тех людей, которые еще там где-то плавают, сидят. Так, что сегодня еще было? Самое стабильное ⁇ это навыки. Люди стремятся к стабильности, и поэтому они боятся выходить за рамки. Сидят в школах, сидят в вот, училках и будучи, сидят, ждут, получают свою мелочную зарплату и рассказывают, что... У людей нет денег. У тебя нету и людей нету. Ты не, трат, не платишь для, за свое обучение? Ищешь где-то там подешевле? Будешь долго учиться ходить. Заплатить дорого. Пройди, как это делала я, как это делают другие. Так, чтобы трещало по швам, что это тебе неудобно. Несколько тысяч долларов надо на то, чтобы ты получала сразу столько, сколько ты хочешь. Если ты хочешь получать тысячу, то тебе... Как минимум тысячу надо вложить. Одноразово, не за год. Если ты хочешь получать две тысячи, значит тебе надо две вложить. Помните, хочешь взять, отдай. Баланс. Напишите баланс. Но если ты сидишь и кажешь, что у тебя грошей, то ты признай себе, что ты детский сад, троя четверть, или другими словами, жлобьё. И ты людей обманываешь. Да, да, да. И я не боюсь это сказать, не боюсь вам сделать больно. Знаете, есть такая штука у оша. Если ты встречаешь сладкого учителя, беги от него, он тебя убаюкает, ты так и не поймешь, в чем тебе надо проработать. А когда тебе делают больно, это твой хороший, правильный учитель. Поэтому когда-то я узнала это, услышала у и немножко успокоилась. Одно время я переживала, что я слишком людей кусаю, цепляю их. Потом я поняла, что я делаю правильно, потому что те, кто приходят, они стартуют сразу, возвращают свои вложения сразу, за неделю, за две, за месяц. Ну, те, кто, конечно, хочет работать, те, кто настроен работать, они только пришли и наблюдают. Вот про упражнение рассказала, да, что надо же, кажется, пойти отдать соседке, подарить там какое-то кольцо или туфли, или что-нибудь там такое красивое у тебя. Это же, это же страх, или выйти на улицу. Ты шо? А что скажут? Тебе похрен, что скажут. Наоборот, ты покачаешь свое «я», и тебе скажут, а вдруг психушку? Всякой радости психушку. Ты шо, будешь приставать, чешу? В общем, вот это все установки наши. Даже как гипноз. Люди думают, что гипноз поможет им решить все. Нет, мои хорошие? Я в, своей, в своих программах Убираю у людей травмы, убираю фобии, убираю причины депрессии, а потом я людей учу самостоятельно управлять своими состояниями. Все. Я не подсаживаю людей на, вечно к себе, чтобы они ко мне ходили годами. Нет, максимум три месяца. Все, человек выздоровел, и он ведет. Есть люди, которые зашли вот буквально неделю с, боляч, с болячками серьезными. В группу. И уже он такие осознания пишут Я прям аж плачу от радости. А есть те которые зашли и просто наблюдают. Нема на нее часу. Ей нема коли. ее то приятно наблюдать, спостерегать, а кто-то и инши работают. Да, есть серьезные причины. Вот до воскресенья дала задачу керовать своим станом. Так, звичайно. Управлять своим внутренним состояниями Да. Совершенно верно. Если ты умеешь управлять своим состоянием, ты умеешь управлять состояниями других. Я еще, кстати, буду давать, давать больше в этот курс «Возради себя заново». Там еще будут практики на НЛП, как управлять своими эмоциями. Но там уже будут другие условия работы. Ну, я об этом отдельно скажу. Вот. Поэтому есть масса способов управления своими состояниями, масса способов управления своими страхами. Масса способов выйти из заболевания. Если вас что-то не устраивает, вам нужно сразу идти к специалистам, не искать только э, лекарства или и так далее. Если вы... Спасибо, Люба. Если вы понимаете, что что-то не так, не надо ждать и мучиться. Какой-то период вам... Дали лекарства, на капельку уложили, там, потому что стрессы бывают разные ситуации. Утраты, потери, горе, ну, мы же живые люди. А дальше тебе нужно идти искать специалиста, который сделал себя как человек, помимо образования, образование не имеет огромного значения. Может быть, какое-то образование у вас, понятное дело, но больше люди сейчас понимают, а что ты умеешь делать. Насколько ты экологичный, насколько ты прошел какие тренинги. Поэтому, если специалист, к которому вы идете, я вам такую еще подсказочку дам. Э, имеет НЛП, мастер, не меньше. Вот этому специалисту можете, причем сертифицирован. Вы можете ему доверять. НЛП практик нет. Там низкий уровень, там слабо. Может быть, человек получить НЛП практик. Есть там такой модуль в НЛП. Но там должен быть огромный опыт. Но ну, а тот, кто имеет, работает э, серьезно с людьми, из себя прокачивает, он обязательно получит сертификацию НЛП-мастера. Но НЛП-мастера не так просто получить в хорошей школе НЛП, я вам скажу. Не думает, едеть на курс, напошкодуйте. Я никого... Спасибо большое, Люба. Я никого не уговариваю. Здесь вопрос такой. Смотрите. Вот эта программа, она была рассчитана, спонтанно я ее провела, как эксперимент. Много людей пришло в... Фейсбук поставила там ее на продвижение несколько дней, и народу набежало много, причем разного народу. И молодежи, и старперов полно. А старперы — это не те, которым за 60. Старперы — это те, которые собой не занимались, рассуждают, как дети малые. Но они рассуждают Советским Союзом. Поэтому я вот так называю старперов. Поэтому некоторые там обижались, но видите, я же тоже не молоденькая девочка. Если я смогла, то что вы не можете? Да? Вот. Поэтому эта программа была создана на ходу, как бы, она у меня, материалы эти есть, я их годы, годами их провожу, эти материалы. Это, по сути, это дорогая программа для осознанных людей, для специалистов, для людей, которые хотят большего достичь. Но я ее пере, уменьшила цену и поставила для того, чтобы люди выбрались из горя, из тех депрессий, из того, что у них есть. И так и называется возроди себя заново». Там про то, как грамотно хотеть, не просто коллажи малювать понимаете, там, там как правильно ставить цели, промежуточный результат, там э, как правильно находиться в состояниях, которые поддерживают достижение цели, там осознанность «то такая я», там уважение к себе, там ценность себя, там выход из тех же депрессий, но с учетом, что человек действительно хочет, потому что любая болезнь имеет вторичную выгоду. Знаете, что такое вторичная выгода? Кому, кому интересно? Пишите мне. Что такое вторичная выгода? Сейчас скажу. Люди многие не понимают. Мне там девочка одна зашла, очень умная такая, толковая, зашла с серьезными диагнозами. Она говорит, я не понимала, что такое вторичная выгода. И наконец-то говорит, да на меня дошло сейчас в вашем курсе, что такое вторичная выгода. Вот она, Ларисочка, вот она умничка. Так вот, вторичная выгода, ребята, это мне невыгодно делать практики, упражнения, чтобы выйти из болезни, потому что это неудобно. Это надо делать и отвечать за свои действия. Это нужно очень много делать, а это же неудобно, поэтому мне невыгодно делать новые. Мне лучше быть бедной, несчастной, овечкой, жертвой, получать Получать таблеточки, рассказывать, что у меня мозг тупый, что я вот то тупа, что у меня то ничего в голову не лизает. Понимаете? Вот вам вторичная выгода. Выгодно быть слабыми, потому что неудобно делать новое. Неудобно идти к соседке или идти на улицу, одевать кастрюльку и дарить людям там 50 гривен. Конечно, да. И я это хорошо помню. Это выгодно быть жертвой. Я не жертва, пишет мне одна женщина. Да как это не жертва? Если ты должна маме с папой, должна сыну, должна мужу, на выходе ты живешь всем должна, тебе уже за 50, тебе говорят, а ну-ка срочно вали из своей Италии, давай приезжай в Донецкую область, потому что мама умерла, остался папа 80 лет, и сын лежит в психушке. Кто тебе такой, говорит? Тетя. И начали разбирать. То есть она всю жизнь была должна. Папа ее бил, папа унижал, мама ее чмурила. Она как только подросла, так всем и угождала. Потому что папа ее чмурил, папа ее унижал, папа там то-то-то-то-то. то И она ребенку, сыну своему, по-другому с ним общалась. Она дала ему образование, она дала ему все и ему за это ничего не было. <смех> есть такое выражение. Пусть у вас будет все, чтобы ничего за это не было. То есть парню надо дать, чтобы он боль прошел, чтобы он по морде получил, чтобы он свои трудности прошел, чтобы он раньше пошел зарабатывал, чтобы он получ... узнал, что такое деньги, ценил их, тебя и твои деньги. Вот чем я говорю, что в Англии, если дети уже ответственные серьезные. Вот Мне это очень нравится. В итоге она была у него на полусогнутых, в итоге она должна была родителем. В итоге, когда начались проблемы, ситуации в Донецке, она уехала в другую страну. Смогла там зацепиться, заработать, получила гражданство. И она оттуда посылала родителям деньги, сыну деньги. В итоге сын в психушке, куча, куча там болячек. Мама умерла, и у нее еще страх, что у нее может быть такое же наследство. И куча вот этого наслоения, потому что на уровне я человеческого, она жертва. Я не жертва, да жертва ты. Ты терпила, а терпила — это и есть жертва. Эх, полистайте сегодня э, этот, как его, инстаграм, сторис. Там есть очень умное, глубокое выражение Виктора Франкла, который посидел, был э, в... В немецком концлагере и там книгу рекомендую его посчитать найдите в интернете, не поленитесь и вы поймете, что даже в концлагере те, которые знали, чего хотели ради чего хотели, делали соответствующие действия они выжили понимаете? это австрийский психотерапевт психиатр, по-моему Виктор Франк. Книг у него много написанных. Поэтому мы выбираем быть жертвами. Но родители нас такими сделали, и их вина только 30%. 30%, понимаете? А 70% наша. Поэтому если у тебя что-то не так, не нравятся тебе деньги, как к тебе относится сын, муж, там начальник, уже надо спросить у себя, а что я делаю не так? А что я делаю не так? А какие, какие действия привели меня к этим результатам? Ага, на основании каких таких убеждений? Скажи жизни да, да. Спасибо, молодец. Скажи жизни, а какие такие действия я сделала? А посмотрите фильм «Нелюбовь». Вот многих, я даю это в группе, многих расширяет прям сознание. Фильм «Нелюбовь». И вот так мы живем и не понимаем, потому что нами управляет то, чего мы не осознаем. Это бессознательные установки. И поэтому это, чего я обидно, чего я бедный, дурные, а чего я дурный, потому что все эти установки идут из детства. И до тех пор, пока вы не возьмете свои 70% на вооружение, то вас даже не спасут из-за границы, где вы там живете. Помладше вас, то постарше, с детками, без деток. Когда вы ховаетесь... Ваши, ключи от вашей тюрьмы в вашем кармане. Когда вы ховаете себя от ответственности, когда вы боитесь вкласти в себя, когда вы боитесь себе дать, то кто же вам даст? И это касается в усьому. Або фотографії, Сколько я говорю? Сделайте нормальные фотографии. На фотографиях я в, общ... в общей группе. На фотографии я с детьми. Я мама, ты не только мама ты личность ты женщина в первую очередь поэтому сделай фотографию чтобы тебя уважали чтобы глядь над глянуть на твоих и сказать вау дальше там понятно что видно будет в твоей страничке что там у тебя есть детки что ты мама и так далее но на фотографии когда у тебя ты облеплена детьми это говорит о том что ты инфантильная как бы вот это вот как вам сказать Детским, детским пониманием жизни. Что я, то мы не о то, то мы не должны. Нет, ты прежде всего личность. Дальше у тебя будут фотографии с твоими детками. Сделайте нормальную фотографию. И тем самым по покажете, что вы личный. Потому что по фотографии считывают все. Дайте мне фотографию, я распишу вам вас, ваших детей, ваших мужей. Дам вам полный анализ. Это моя профессия тоже психодиагностика по, по лицу, по почерку. Я этим занималась в Главном управлении разведки, когда там работала. И когда смотрю вот сейчас, даже в группе, говорю, поменяйте фотографии, сделайте фотографии, они же светят о вас, кто вы? Не. Вот как зайдешь, а там какие-то собачки, какие-то рожки, какие-то... Э, ну, флажки сейчас голубые, да, я разумею, это показник, да. Да. Но если ты занимаешься бизнесом, если занимаешься чем-то, что-то продаешь, покажи, что ты личность, что ты из себя что-то представляешь. Сделай нормальные фотографии, в первую очередь я. Я на первом плане. А потом муж, потом дети, потом все остальные. Ладно, ребят, я уже это, пришла уже в платную программу, но мне не жалко делиться, лишь бы вы делали. Главное то, что вы не делаете многие, но это ваша проблема. Поэтому курс возади себя заново». Денежные коды. Вы знаете, где найти. Здесь будет в этом видео. Или в шапке профиля, если это Инстаграм. Ну и, конечно же, на распаковку полчаса пожалуйста, приготовьтесь четко задать запрос, что у вас болит, чего вы хотите. Но я дам вопросы, если вы захотите прийти на бесплатную диагностику. Ну и дальше предлагаю вам идти в программы, к себе, к другим. Если я могу помочь, я беру предлагаю их себе. Если не могу, отправляю кому-то. И пожалуйста, Ключи от вашей тюрьмы в вашем кармане. Чего бедные, бо дурни? Чего дурные, бо бедные. Причем тут война? Ты до войны была несчастная, бедная овечка. Тебе все, что-то повинен, кто был. Хочешь быть богаче? Плати. Хочешь, чтобы с тобой был мужчина, которого ты хочешь? Плати потому что там тараканов полно ты внешне может быть красивой одетой там светиться там яркой королевой а внутри общипанная курица убитая униженная и этим ты светишь понимаете так все это, всему этому надо учиться все я вас люблю пока до завтра